А вот и она, вторая карта, и напомню вам, карта Инферно завершилась победой коллектива Корши. Счет 1-0, и если Трейн выигрывает Корши, они выходят в финал и уже гарантируют себе призовой фонд, так сказать. А, как бы, это все, что на данный момент могут себе гарантировать будущие финалисты. Эска, минус НИП, да, у нас здесь ниндзя в пижамах образовался у команды. Корши. Корши, кстати, начинают в атаке. И попытка штурмом взять точку Б, мягко говоря, не очень удалась. Твист остался последним. И, ну, здесь типа USP это все-таки более мощный пистолет. С глаком открываясь зигзага, естественно, ты попадаешь сразу в поле видимости соперника с верхнего парапета. И, несомненно, соперник с верхнего парапета тебя убьет. Ну, с вероятностью очень большой, так скажем. Что ж, андижанцы повели, составы, да, не изменились. Феры, патрон, э, Space One, S и Versace. Ну, у Карши... Да, как они могли поменяться? Блин, это лан. Естественно, поэтому даже не будем на этом застряться. Давайте смотреть: корши начинают выходить на точку А. И выход моментально захлебывается. Последним остается НИП. И что-то у НИПа какие-то проблемы, видимо, я не знаю. Он ну, нет, не лагает. Естественно, как бы на лане никто не может лагать. Но у него явно какие-то трудности с чем-то. Возможно, с клавиатурой, возможно, с мышкой. По-моему, с мышкой, судя по тому, что он как бы... Я не знаю, в общем, что с ним происходит, но что-то он какой-то прям замороженный сейчас был. 2-0! Пользуясь случаем, также хочу напомнить, дорогие друзья, что на сегодня это последний матч, то есть антижанцы и корши, кто-то из них выигрывает, и это все. Энигма, то есть Space One, давайте будем называть его все-таки своим именем. Даблкил, минус от Версачи и Ферры, и твист последний, где-то прячется сейчас на вагоне. Неожиданный десант на патрона, но патрон к таким делам готов. 3-0. Быстрый достаточно раунд, ну, удивление. Не свойственен подобный стиль игры к команде Корши. Ну, как бы, собственно, и атака быстрая, не свойственная и коллективу Андижан. Поэтому такая вот история. 16-11, предполагаю, счет. А в чью пользу? Карма. Да, кстати, привет тебе. Патрон. Энтрифраг по и попытка прокидки шестой линии. Прыгает ХЛТВ. К сожалению, прыгает ХЛТВ. И, как вы видите, здесь куча разменов произошла, после которых а атака практически... Ну, от атаки, собственно, практически ничего не осталось. Акра 16 хп и Кира с тремя хп. Ну, тут, кстати, Space One уже поджал сотню. И, вероятнее всего, если Акра... Нет, Акра ушел обратно. А вот Кира, Кира, Кира! Минус... Нет, не минус. Я думал... Э -э ладно, мало ли что я думал. Короче, Space One справляется с двумя своими соперниками. И это 4-0. Привет, Вандижан. А, то есть, типа, что андижанцы выиграют. А, то есть, ты думаешь, что в этом Best of 3 будет 3 карты? Ну, посмотрим, посмотрим. Во всяком случае, карты в руки именно андежанцам, потому что сильная сторона за ними. И вот едва-едва Корши все-таки осилили выиграть, потому что с атакой у них была беда на Инферно. В принципе, и сейчас, я думаю, видно, что у них с атакой беда. Эска, минус Кира, Твистца. Вместе с Акры также добирают, и это 5-0. Ну, собственно, андижанцы проиграли в атаке на карте Инферно со счетом 13-2. Но потом докамбетчили аж до каких-то невообразимых 16-11. При том, что счет даже доходил до 7-0, по-моему. Уго, сколько же я не играл в 1-6. Баттерфляй ТВ. Ну, повод повод вспомнить былые времена. Минус от снайперской винтовки Киры с интрифрага начинают как никогда Ребята из команды Корши Акры минус Феррен. но Версач со снайперской винтовкой Свою позицию отрабатывает на ура Тем не менее, его продавливает Твистс И патрон где-то там нашел возможность Киру забрать Снова Твист Не успеваю включить патрона Увидел, что он подобрал снайперскую винтовку И надеялся я, черт возьми Что он с нее сейчас сделает что-то интересное Но не сделал 5-1 Брат, это самая лучшая карта в КС 1.6? Я согласен. Трейн очень интересная карта. Очень непростая карта. И одна из немногих карт, на которых действительно решает умение... Э -э так скажем. Э -э играть. <с <с <Buenos prayers> <s irgendwie> умение играть со снайперской винтовкой в руках. То есть здесь хорошее АВП... Очень многое действительно решает. Вот, например, кстати, Space One получает АВП, но, увы, свою снайперскую винтовку реализовать ему было, видимо, не суждено. Ферре. Тоже со снайперской винтовкой, кстати говоря. Но вот от него минус хотя бы один поступает. Правда, размены, размены. И после этих разменов Эска остается последней. И при спуске в апдаун его оказывается. Там уже ждали. <coughs> и это 5-2. Я в НС-команде раньше играл, может помнишь. Комментил много игр. НС. Что-то такое припоминаю, кстати говоря. Что-то такое припоминаю. Это не New сервер случайно? Аббревиатура расшифровалась. Ой, наш сервер, наш сервер. Все, не, не новый сервер, а наш сервер. Все, да, тогда помню, помню. Мобильный АВП, Изи Вин. Ну... Не каждый, так скажем, карма, да, умеет быть мобильным со снайперской винтовкой. Многие пытаются, но далеко не всегда получается. Вот, например, сейчас осталось два снайпера, ну и оба, судя по всему, свои снайперские винтовки будут пытаться сохранить. И на ретейк, вероятнее всего, не пойду. Да и здесь, на самом деле, ну, лично я бы не пошел. Ну, просто в 2 ВП с одними дефьюз-китами, ну, такое себе лезть. Слишком э, большой риск, и игра не стоит свеч, как говорится. На мой взгляд, все-таки проще э, уйти и попытаться спасти оптику. И в будущем с этой фотки, может, кого-то удастся сфотографировать. Хотя Твист, вот, кстати говоря, Space One снайперской винтовки-то лишил, поэтому АВИК перекочевал в следующий раунд только один. Ну, а счет 5-3. По CS есть турики? Да, периодически проводятся, периодически некоторые комментирую э, Вот, например, на этой неделе, в четверг, в пятницу, скорее всего, буду комментировать турнир по CSGO. Но это пока что под знаком вопроса Я не знаю, проводится он там или не проводится, что там, как с организацией Да и оплаты пока за него еще не было Снова жесткий выход от команды Корши ну, как сказать, жесткий выход Наконец-то чуть-чуть более быстрый, чем это было на Инферно Может быть, корши поняли, что надо все таки чуть-чуть быстрее передвигаться Но Ферре делает что-то нереальное Делает даблкилл с э, АВП При том, что оставался один в три Неужели клатч со снайперской винтовкой будет разыгран? Кстати, смотрите, под вагончиками оба ползают Только на разных путях Ну, здесь, естественно, был момент в том Что один другого в любом случае увидел бы Либо раньше, либо позже Но ничего бы не поменялось бы Если ты слышал этот звук, то это был большой курьер на деливере Курьер деливере на скутере Нет, не слышал Светлана Андреевна, у меня же шумоподавитель в ушах, не забывай Сферы Версачи отстрелили уже Таза и Киру, а вот следом еще два минуса от коллектива Андижан и НИП последний. Давненько НИПа уже не было слышно, он как-то не блистает на карте Трейн. Но мы получили в результате 6-4. Но, знаете, я так скажу. Нет, конечно, стопроцентной э, вероятности в победе хоть одного из этих коллективов, да, потому что... Инферно показала то, что команды играют плюс-минус равно. Во всяком случае, оборона у э, двух этих команд хорошая. И одинаково... Даже причем одинаковая скорость, так скажем, у атаки. Обе команды придерживаются более медленной позиции. Ну и типа... На основании достаточно вот только этого понимать, что... Легко можно увидеть овертаймы в этом матче Или какой-то переворот внезапный Но ну, минус от НИПа, кстати, вот я сказал, что его не было слышно А вот внезапный НИП как раз-таки и доиграл Ну что, точка Б рушится Почему-то андижанцы решили, можно так сказать, сыграть в отдачу этой самой точки Ну, мне кажется, это не самое правильное решение Вообще, я не поддерживаю Ух ты, НИП с тазом как подставились, та патрон! Даблкил успевает сделать, третьего соперника отпускает, пытается здесь запотеть и перестрелять. Киру и попадает в голову! Энигма минус акры, Твист последний. А где твист? А его забирает Space One! Прыгнул у нас ХЛТВ, дорогие друзья, я не знаю. Успевает. И он, черт возьми, успевает задефать бомбу, дамы и господа. 4, Вот это ретейк от индижанцев. Но, опять же, если мы будем вдаваться в подробности данного матча, то станет э, чуть более очевидно, что при любой ошибке, когда вы играете от ретейка, вы уже не выбьете точку. То есть вы заранее себя ставите в позицию, где вам придется идти на выбивание, и оно будет э, вполне себе... Не... Неправильная, так скажем да, То есть это ситуация Неприятная да? Ну, вот сейчас атака снова пытается разыграть быстро И быстрый раунд приносит свои плоды Правда, достаточно Недолговечные, так скажем Эти плоды 2 в 3 Энигму, то есть Space пытается пропушить Тасс Ему удается это сделать Но на удивление здесь, конечно, Space еще и повоевал С Юспом в руке Последним в обороне остался Эска Бомба снова видна была. Так... Э, в смысле? В смысле бомба снова была видна. Я что-то не понял. Круто. Играю в CSGO сейчас, как вспомню позицию неба, так слезы. В CSGO удалил трейн с ММ. MM. Ну да, там трейн, конечно, это совсем не тот трейн. То есть э, ностальгические слезки не прольешь над таким трейном. По факту у них общего. Ну, только парочка паровозов и название позиций и название карты Патрон минус твист Разменный минус от снайперской винтовки игрока с города Кажется, Ты говорил, что на этой сборке она невидимая Нет, она невидимая только на карте Тускан а Здесь вот, допустим, бомба поставлена Но ее видно то есть только, только на тускане такой баг происходит. Всем привет, приятного просмотра, Darkseid приветствую. Space One, даблкил со снайперской винтовки, снова попытка ретейка. И, кстати, надо признать, что не безуспешная попытка ретейка. Парни очень бодро оформляют эти ретейки. Но постоянно, знаете, вот э, психологически же ведь, наверное, тяжелее все-таки играть, при учете того, что вы... Все время вот на волосок, да, вам все время нужно дефать бомбу. И в любой момент кто-то может забыть дефьюз киты купить. Ну, типа, мне кажется, что лучше все-таки до такого не допускать. Да, я понимаю, что закрытая оборона местами даже лучше. И... Так, простите, я когда-то забыл прибавить раунд в команде Корши. Ну, вернее, судя по всему, я нажал, но кнопка что-то не нажалась. Такое может быть. Нип. Расстрелял Версаче. Какая хорошая, кстати, флешка сейчас прилетела Прямо под Space One. Ну, много Достаточно смоков, много всего Здесь было раскинуто игроками команды Корши, и непонятно В результате это польза Или вред, потому что сами Корши От своих же дымов теперь не знают Куда деться Им теперь уже практически ничего и не видно-то Эска минус акры, и НИП забирает эску в размен Два в одного, и здесь, конечно, перевес, опять-таки, снайперской винтовки. Потому что вот я уже неоднократно повторял, да, хорошее АВП на трейне лучше, чем что-либо угодно. Я за такую фигню не парюсь, потом сам себе надумываешь. Ну, я согласен, да, наверное, конечно. Это если ты про раунды от ритейка, я бы, наверное, тоже, конечно же... Старался не париться, но я бы при этом и от ретейка бы старался не играть. Потому что все-таки сильно глухая оборона, она в реализации, на мой взгляд, гораздо сложнее. Ну и опять же, вариативно от твоих соперников. Если соперник чересчур агрессивен, то, пожалуй, очень закрытая оборона. Это скорее даже минус, чем плюс. Что за республика в эфире? Но это не, не, не республика, это же Узбекистан, это же страна. Вот и... Все. 8-7, дорогие друзья. Ну, очень дружественный счет, как по мне. И максимально интригующий. Я абсолютно ничего непредсказуемого в этом матче. Просто уровень непредсказуемости зашкаливает. 8-7 в пользу антижанцев. Да, ребят реализовали победу в сильной стороне. Но можно ли называть 8-7 реализацией победного результата? Это скорее ничейный все-таки результат, как мне кажется. В этой карте много решает раскиды. Ну, шамшот. Раскиды решают практически на любой карте, на самом деле. Атака, которая не раскидывает позиции при выходе, это атака, которая обречена на поражение. Это вот лично мое мнение. Ну, если, конечно, ваш соперник чуть-чуть хотя бы адекватен, да? Ностальгия, все, иду скачивать 1.6. Эээ. А -а -а кстати, cancel, консил, я забыл, как правильно произносится это слово Не суть В общем, привет тебе, да И 1.6 смотрят, смотрят, а в Узбекистане, например, даже лан-турниры по ней проводят 3 в 3 При выходе на точку А от антижанцев сильно пострадали ребята из Корши но при этом и сами андижанцы, так скажем, тоже свои ряды проредили. Версаче отличный хэдшот по НИПу. 2 в 2. Половина лайфбара у Твистца. Акры сотый. И при этом Энигма с Версаче. Ну, сотый и 33-й. А вот вам, пожалуйста, минус сотый. Чудом выживает... Нет, <свес> не выживает все-таки Акры. 33 хп против 49-ти. Ну, твист просто ждал. Просто слышал. Все это понимал. Понимал, господи. Понимал. И, в общем, вы поняли. Вы просто поняли. 8-8. Я с твича переехал. баттерфляй. А, -а, -а, а, господи, боже мой. Все, понял. <с Oak Eye> понял. Тогда вопросов нет. Тогда бутерфляй. Итак, андижанцы. Экономический раунд на точку Б. Ну, разумеется, это самый распространенный тип экономических раундов. Задача в нем хотя бы поставить бомбу. Но уж точно не стреляться, наверное. Ну, ладно, 9-8. Просто мне кажется, что сами андижанцы не поняли, чего они хотели добиться от этого раунда. Победы в нем достичь было бы очень сложно, потому что, как правило, игроки обороны понимают, что э, во втором раунде после пистолетки может в любой момент э, быть выпад на точку Б, и в упоре никто, поэтому, как правило, не стоит. Ну и типа, поэтому покупать МПшки какие-то, это, мне кажется, было немножко неправильно с точки зрения бережливости своей собственной экономики. Минус от твистца аркада в апдаун, ну, такая, которую умудрились... Проглядеть Ребята из команды Андижан Анди Минус атакры Это уже второй минус от игроков атаки Патрон вместе с, со спейсуаном Продавливает все-таки шестую линию Хотя, ух ты Ха -ха. Ничего себе Какой злой Эцка открылся сейчас С вагона внезапно-то А? Вы видели, какую плюшку повесил оппоненту? Плюшка, к сожалению, не спасла от поражения Но зато была очень красивая за КТ это очень мало. Ну, в плане 8 раундов за КТ, имеется в виду, и да, я просто не увидел это сообщение сразу, то да, я, наверное, соглашусь. 8 раундов за КТ это маловато для того, чтобы комфортно себя ощущать в атаке. Ну, комфортно вы себя в атаке можете ощущать, при этом просто вам придется потеть во второй половине чуть-чуть больше. То есть, я согласен, мне кажется, андижанцы не доработали по, по результату первой. Твистс, даблкил, при этом Версачи сделал минус со снайперской винтовки. Ну и еще где-то какой-то один шальной фраг удалось сделать индижанцам, Ну а численный перевес плавно уехал в сторону команды Корши. Фэрре со снайперской винтовкой пытается сейчас найти хоть кого-нибудь, чтобы этого кого-нибудь убить. И в итоге был сам найден игроком с ником Кира. Ну что, патрон остается последний. Его позиция, судя по всему, неизвестна ребятам из команды Корши. Ну и для интереса, как бы, наверное, стоит понять, да, что патрон слышит передвижение соперников, но вот в перестрелке с первым же соперником потерял очень много ХП, забрал Киру, ну и забрал Твистсад. Но остался один на один с Тазом. По Тазу информации нет никакой. 19 ХП против 73. Ну, удачные тайминги. Для игрока команды Андинжан Могут, кстати, произойти Да, тайминги получились весьма удачные Но ТАС смог вовремя сориентироваться Еще и снайперскую винтовку даже засейвил Сэр, приветствую Трейн играть надо 1б за КТ просто на ИНУ ИНУ это какое-то интересное слово Я такое не знаю Точка А для теров легкая Ну, по факту, если с раскидками, опять же, то да и на точку Б можно, в принципе, заходить, если уметь. Ну, опять же, все зависит еще от того, кто обороняется. Не будем забывать, что если игрок обороны не сильно понимает, как и с какой точки ему лучше держать какую-то определенную позицию, то, наверное, все-таки стоит задуматься о том, что... Надо скорее увеличивать свой скилл, а не менять позицию, да? Просто если ты не понимаешь, как с той или иной позиции отыгрывать, значит, проблема-то в тебе явно. Ну и если атака находит таких игроков в обороне, то сложностей быть, по идее, не должно. Три в пять, дорогие друзья. Андижанцы теперь не так уверенно выглядят, как в самом начале этой самой карты. 16-11, помнится мне, э, Карма ставил на победу команды Андижан И теперь как бы 11 раундов Корши уже взяли Минус от Версачи. Ух ты, все-таки зашил в голову Непа. Минус атака по Спейс 2 в 3 ну и минус от весца Который в это время сидел на небе в хитрого 12-8 Прогнозец, кстати говоря, не зашел Максим, приветствую Привет Нукусу Нукусу огромнейший привет И Ташкенту тоже привет Оу, ребята, как вы, вы внезапно появились с приветами Всем вам огромный-огромный привет Ну тут же турнир не индивидуальный Все же скилл решает, а командная игра Ну... Не, не всегда, типа, командная игра, только вот все в ней заточено. да, вот как бы если ты не можешь перестрелять, просто, ну, значит, ты не можешь перестрелять Насколько бы ты ни был командным игроком, убивать ты тоже все-таки должен А Фергана участвует, о, прошу прощения, Фергана Фергана, да, первый матч, как раз мы смотрели с их участием, и завтра в 18.00 они снова будут играть Патрон, последним патроном попадает в голову, какой символичный минус. Кира, 99 кп, снайперская винтовка. Если удастся не подпускать соперников, то можно надеяться на победу. Как же внезапно Фера появляется-то откуда не возьмись. Он просто из воздуха, по-моему, материализовался. Ну, ладно. На самом деле, я, конечно же, знаю, что... Он вылез из-под вагона. И это было очевидно. Но могу поздравить команду Андижан. Наконец-то они смогли взять победу в раунде. 12-9. Не все протеряно, как говорится. Да? Но Кусса не играет в этом турнире. Поэтому никогда они не играют. Ферры. Со снайперской винтовкой бдит позицию под небом и замечает соперника на вагоне, но не успевает его снять, потому что тиммейты справляются и пока что и без поддержки снайпера. Патрон уступает перестрелке с зигзагу, ну и по зигзагу, как вы понимаете, теперь есть стопроцентная информация. Акре, 74 хп. И, кстати говоря, зигзаг, естественно, он уже отдал, потому что ну он же не сумасшедший, да, типа дальше в нем сидеть. Потому что туда же может прилететь совсем не одна хаешка. Бомба установлена. Завершающий фраг за Space One. И мы получаем 12-10, дамы и господа. Ну что, неужели камбэк от антижанцев? Ставка кармы, к сожалению, все равно уже теперь не зайдет. Но он может быть близок, если, например, 16-12. Почему он не участвует на Да я откуда знаю? У нукусовцев спросите, почему они не участвуют. Лучшие игроки в 1.6 это игроки Самарканда Ну, тут можно, конечно, спорить, да Потому что в каждом городе, я думаю, найдутся хорошие игроки Вот, например, Андижан и Корши тоже, в общем-то, не так слабо играют а, Кстати, ну, сейчас только зарезать остается а Режь, режь его Да, все-таки закабанятели, ребята, друг друга Минус от Ферры. И это 12.11 Закабанятели была такая это, поножовщина за углом. А, так. Так, так, А, все, понял. Это вы там между собой. Понял, понял, понял. Кстати, не будем забывать, что корши хоть и в сильной стороне, но. Это оборона. Его обороны, как известно, ой, твист сам себя взорвал. Выдернул Чекуаха и это как бы выбросить нужно было подальше. НИП последний остается, но два соперника. В общем, здесь, конечно, есть шансы. Тайминги, удача и неудача одновременно. Минус от Space One И 12-12. Посмотрите, как андежанцы это взялись, а. Четыре раунда. Четыре раунда к ряду ребята берут. Молодцы. Бухара не играет в этом турнире. Привет с Таджикистана. Таджикистану тоже огромный привет. Вечер добрый, Свифт Кей. Так, вроде бы все приветы увидел. Ну, пусть и есть настоящий игрок. Ее имя Рахат, номер один игрок. Ну, тут ничего не могу прокомментировать. А, выход на шестую линию, патрон забрал Непа и Диглбай. Да, вот та самая а, слабая экономика о которой я вот раундом ранее и говорил. То есть несколько раундов проиграли, все, денег на девайсе не осталось. По есть информация, и Твист бежал забирать соперников пожарки и, боже мой, и Версачи просто его снес, он даже не успел туда добежать. Обидно. Обидно, досадно, но ладно. Таз забрал, забрал предательски в наглую Спейс ну, конечно, о победе в раунде здесь речи идти не может И, на удивление, дорогие друзья, коллектив Андижан Становится победителями в 13 тринадцатом раунде Ну, не в 13 тринадцатом, хорошо, в двадцать пятом раунде этой встречи Выигрывая при этом 13-й. Вот так вот 1.6 крепко вселился в наши души С этим соглашусь И выбить его оттуда не может ничего абсолютно Дабл от весца и трипл от команды Андижа. Следом еще и четвертый прилетает и не остается в гордом одиночестве. Да, позиция на апдауне. Даун, кстати говоря, единожды уже там находился. И при выходе, как вы помните, я сказал тайминги, удачи и так далее, но ему не повезло. Вот, может быть, повезет сейчас. Бомба установлена, и это, к сожалению, очень сильно уменьшает шансы на победу. Просто... Патрон идет под небом, не видит Нипа, но Нип идет мимо пожарки и тоже ничего не видит, короче 14-12, мощны, самаркандцы тоже не участвуют в этом турнире В этом турнире участвуют а, две команды из города Наманган, команда из города Фергана Команда из города Корши и команда из города Андижан Три команды, к сожалению, не смогли явиться на этот турнир Из-за ограничений ковидных и карантинных всяких этих мер К сожалению Андижан заходит на точку Б, ставит на ней бомбу Равная ситуация 4 в 4 И Твист забирает Эску Здесь, конечно, для андижанцев очень важно не допустить ретейк Но Феррес со Спейсваном, в общем-то... Ну, можно так сказать, без позиции Дергать можно соперников очень долго Space One сделал даблкил На мой взгляд, это максимум, что можно было сделать В этой ситуации соперник дефьюзит бомбу И не попадает феры по оппоненту А ведь могла бы быть победа в этом раунде, дамы и господа Просто попади по дефьюзищему Но непонятно почему при выходе, первом выходе и чеки оппонента Он выстрелил в верхнего И мало того, что он еще и в него не попал Так и почему-то еще и выстрелил верхнего Если там снизу человек дефает Зачем стрелять в другого Спасибо большое, Консил, за подписочку а, Кира Энтрифраг следом сейчас Может погибнуть Версачи И да, погибает ну а Space One справляется с НИПом 4 в 3 Патрон переживает сразу две брошенные в него хаешки. Оборона забирает еще два минуса. И Ферра со снайперской винтовкой. Хотел я сказать, сейчас умрет, но нет. Не удалось предсказать результат. В зигзаге прятаться решил твист. Ну, акре обходит. Ну, посмотрим. Бомба, кстати. Ой, бомба лежит, боже мой. А да. Это частая проблема атаки Привет, это запись или лайф? Привет, это запись Ну то есть матч сыграны уже Но результат никому не известен, если что Ну что, сейчас подберет бомбу И естественно Нет, не естественно Черт возьми А, ну вот теперь уже естественно Да, да ладно Охренеть это просто охрененно, дамы и господа Феры, оставшись один в 4 со снайперской винтовкой Просто как с калашом Расправился со своими соперниками 15-13 матчпоинт Это какая-то жесть, дамы и господа Дабл-кил от Ферры. Минус от Версачи Ну, все Я так понимаю, все Последним остается Кира Ой -ой -ой, -ой, -ой, ой ой ой заканчиваются патроны, он, он пытался убить прикладом, просто пытался запинать фомасом на смерть оппонента. Но, к сожалению, уже это ничего не меняет. Это 16-13. И победа на второй карте достается коллективу Андижан. А это означает, дорогие друзья, что мы с вами будем смотреть третью и решающую карту. И вы спросите, что это за карта. И я, конечно же, вам отвечу. Это карта The Dust 2. Очень странная, на мой взгляд, конечно, решающая.